приветствую вас дорогие друзья меня зовут Алла Вишневецкая и это обзор общих астрологических тенденций для знака весы на май 2021 года в первую очередь хочу обратить ваше внимание на планету активности марс марс в этом месяце будет идти по знаку рак по вашему десятому дому это говорит о том, что много силы и энергии вы будете тратить на работу, на взаимоотношения с вашими руководителями. Будьте аккуратны, так как есть тенденция к некой конфликтности в этом месяце, когда вы либо вступаете в борьбу с кем-то, либо конкурируете. Старайтесь все-таки скажем так, конкурировать со собой, с собой вчерашним, так как на самом деле такое положение может давать желание вступать в конфронтацию с окружающими людьми, хотя раньше вы могли за собой не замечать таких моментов. В любом случае работа будет требовать от вас определенных усилий. И для того, чтобы добиться своего, вам нужно будет, скажем так, стоять твердо на том вопросе, который для вас важен. Со 2 по 3 число Меркурий будет в хорошем аспекте к Юпитеру и Плутону. Это может дать необходимость решать важные вопросы, связанные с домом, детьми, семьей, с вашими близкими людьми. Также этот аспект может, скажем так, давать поездку, родные места. Он может давать необходимость больше общаться с вашими родными, близкими и решать какие-то вопросы. Скорее всего, вам нужно будет взять на себя лидерство в целом ряде вопросов, которые будут возникать в вашей семье. 2 числа будет важный для вашего знака аспект — это соединение Венеры и Лилит. К тому же Венера будет делать секстиль к Нептуну. А на самом деле аспект сложный в эмоциональном плане. Он по большей части говорит о том, что могут быть какие-то закулисные игры на вашем рабочем месте, могут быть какие-то моменты, которые происходят за вашей спиной. Главное не реагировать эмоционально, не вовлекаться эмоционально в эти процессы. Старайтесь все таки влиять на то, на что вы можете повлиять и при этом сильно опять-таки не переводить это все в конфликт и в то, чтобы выяснять отношения. Тем более, что 3 числа будет квадратура Солнца и Сатурна, а это аспект сдержанности в проявлении чувств и эмоций. И именно это будет той стратегией, которая поможет вам удержаться и добиться своего в любом вопросе, который будет возникать в начале месяца. 4 числа Меркурий переходит в знак Близнецы по 11 июля. Меркурий так долго будет в одном знаке, по той причине, что 29 мая он разворачивается в ретроградные движения. Поэтому часть вопросов, которые будут для вас актуальны в мае месяце, вы будете доделывать либо переделывать в июне. Конечно, перед разворотом Меркурий будет терять скорость, поэтому можно сказать однозначно, что начало мая более динамичное, чем э, вторая половина мая. Поэтому старайтесь все-таки не оттягивать решение важных вопросов на конец месяца. С 6 по 8 число будет очень важный для вас период. Венера будет в аспекте к Юпитеру и Плутону, и будет затронут ваш четвертый сектор семьи, пятый сектор эмоций, любви, детей. Поэтому однозначно период будет для вас эмоциональный. И в это время нужно будет опять-таки взять на себя ответственность за какую-то ситуацию, проявить инициативу. В этот период времени нужно будет проявить власть над своими эмоциями, и в целом финансовые вопросы также могут давать о себе знать в это время. 9 числа Венера тоже переходит, как и Меркурий, в знак Близнецы, и в нем она будет находиться по 2 июня. Близнецы — это ваш девятый дом, и наличие планет в этом секторе говорит о том, что может появляться интерес к поездкам, может возникать желание с кем-то встретиться, побеседовать, обсудить какую-то тему. Может быть элементарно желание сменить обстановку, может быть желание хотя бы на небольшое количество времени — уехать куда-то, то есть в целом, так или иначе, будет возникать интерес и к поездкам в этом месяце, и к приятной компании, к тому, чтобы с кем-то побеседовать, провести время. 11 числа будет новолуние в Тельце, в вашем восьмом доме. Интересно, что в день новолуния Меркурий будет в соединении с восходящим узлом. Новолуние ⁇ это всегда возможность начать что-то новое. И так, когда, новолуние происходит в вашем восьмом секторе, то это может быть начало работы над какими-то ситуациями, которые представляют вызов в вашей жизни. То есть это процесс, вот, когда вы стараетесь быть лучше, когда вы стремитесь научиться чему-то новому, когда вы преодолеваете свой страх, когда вы преодолеваете препятствия. Плюс это сектор, отвечающий за финансы. Поэтому данная тема также может быть очень актуальной для вас, особенно во второй половине месяца. Это могут быть новые траты, новые финансовые цели, либо желание открыть депозит и сохранять деньги на банковском счету. С 8 по 12 число будет очень интересный и разнообразный период. Марс будет в аспекте к Херону и Урану. Это даст возможность действовать в нескольких направлениях сразу. И в целом это будет очень результативное время, в том числе благодаря аспекту к Урану, который дает возможность в кратчайшие сроки добиваться поставленных целей, получать результат старайтесь не спешить в этот период действуйте в соответствии с ситуацией которая будет возникать 12 число очень хороший день для подписания важных бумаг для того чтобы договариваться с другими людьми для того чтобы бронировать билеты и планировать путешествия. в этот день меркурий будет в аспекте к сатурну и все то, что связано с переговорами, бумагами, будет иметь большой вес. Но 13 числа Солнце будет в соединении с Лилит и в аспекте к Нептуну. Это может дать недопонимание на рабочем месте. Опять-таки будьте аккуратнее, старайтесь, скажем так носить ясность по возможности во все ситуации, которые будут возникать. Но и хорошее событие в этот день тоже произойдет. 13 числа Юпитер переходит в ваш сектор работы и пробудет в нем по 28 июля. Это очень хорошая новость на самом деле. Юпитер еще не окончательно переходит в этот сектор, но он на время заглядывает и дает возможность приоткрыть занавес и... Прочувствовать влияние этой планеты, которая будет проявляться уже в следующем году. Юпитер в шестом секторе дает возможность улучшить все то, что связано с вашей работой, с вашим здоровьем. Поэтому вот эти моменты, связанные с работой, которые могут возникать в этом месяце, они на самом деле могут подталкивать вас к поиску нового более престижного лучшего места работы или же э, это даже возможность на фоне этих событий показать себя с лучшей стороны и заслужить авторитет на рабочем месте 17 числа солнце будет в трене к плутону это хороший день для покупок крупных особенно если они касаются, Вашего дома это аспект, который может подталкивать к финансовой помощи родителям, близким людям. И в целом, если в этот день, скажем так, вы будете тратить много сил и энергии на решение домашних вопросов, то... Сможете быстро увидеть результат. 18 числа Венера будет в соединении с восходящим узлом и в аспекте к Херону. Это ваш день, дорогие весы. Однозначно этот день принесет вам какие-то новые открытия, новые горизонты, возможности. Это может быть связано с поездкой куда-то, с новой встречей. Это может быть связано с с какой-то приятностью, которая произойдет в вашей жизни. Но в любом случае соединение с восходящим узлом всегда открывает перед нами новые двери. Поэтому не упускайте возможности, которые будут возникать в этот период. 20 числа Солнце на месяц переходит в знак Близнецы. И в этот же день Венера, ваш правитель, будет в аспекте к Сатурну. А в этот день вы можете стоять на... Пороги такой ситуации, когда вам нужно будет выполнить свое обещание, выполнить просьбу. В этот период вы будете проявлять ответственность в отношении тех, кого любите. Этот аспект также говорит о том, что вам нужно будет уделять внимание работе и выполнению каких-то обязанностей. С 21 по 23 число опять может возникать путаница в делах из-за квадратуры Солнца и Меркурия к Нептуну, будьте внимательнее в этот период, старайтесь много не планировать, так как на самом деле дни больше подходят для такой умеренной нагрузки. 23 числа Сатурн разворачивается в ретроградное движение в вашем пятом секторе. Это значит, что в конце месяца Сатурн будет стационарным, и это всегда создает большой фокус внимания на какой-то одной теме. Разворот Сатурна в мае сфокусирует ваше внимание на теме хобби, детей, развлечений, любви. Он будет требовать от вас проявления последовательности, ответственности. Это хороший период для того, чтобы свое хобби сделать профессией. Это хороший период для того, чтобы свое хобби начать воспринимать более серьезно, больше времени этому уделять. Это хороший период для того, чтобы заняться вот решением каких-то вопросов, связанных с вашими детьми. Это также замечательный период времени для того, чтобы скажем так, разобраться с вашими отношениями, особенно если были какие-то моменты, которые заставляли вас в чем-то сомневаться. 26 числа произойдет лунное затмение в знаке Стрелец в вашем третьем доме. Это затмение может подтолкнуть вас, например, к покупке автомобиля, к тому, чтобы пройти какие-то курсы, получить новое образование, получить новый навык. Это прекрасное затмение, которое даст вам возможность ваши навыки, таланты, способности воплотить в жизнь, начать именно конец пользоваться. Лунное затмение всегда эмоциональное событие, и так как затмение происходит в вашем третьем секторе, то это могут быть события, связанные с вашими близкими родственниками, братьями, сестрами. В целом данное затмение также может опять-таки дать желание разнообразить обстановку, съездить куда-то, увидеться с кем-то. И затмение может свой отпечаток бросать на целый месяц, поэтому не обязательно вы будете чувствовать это влияние только в конце месяца. 27 числа Венера будет в аспекте к Нептуну. Опять идет акцент на тему работы, на тему взаимоотношений. Старайтесь не решать важные вопросы, связанные с этим в этот день. 29 числа Меркурий разворачивается в ретроградное движение по 22 июня. И разворот происходит в соединении с вашим управителем Венерой. Это значит, что в конце месяца какие-то важные дела могут действительно требовать особого внимания от вас. Это период, когда... Вы сфокусируетесь на решении какого-то вопроса и можете в дальнейшем вот весь ретроградный период уделять именно этому внимание. Тема отношений, тема финансов также может требовать дополнительного внимания с вашей стороны. 31 числа Марс будет в аспекте к Нептуну. В конце месяца может быть сложно, скажем так, быть трудоголиком концентрироваться на каком-то одном деле на одной теме но зато это очень хороший аспект для того чтобы съездить на природу для того чтобы все-таки заняться творчеством тем что приносит вам удовольствие что дает вам возможность расслабиться в любом случае настроение будет сильно влиять на вашу результативность в этот период